Доброго времени. Вот вчера земля покрылась снежком. Немножко себя почистила. Конечно, это видимость чистки, но все равно приятно. И наше это время, то, что мы пожгли костры, в принципе, энергетика стабилизировалась в некотором плане. Сегодня вообще тишина. Но у нас время еще как бы расслабляться рано. Вот как сейчас вот тучи и небо, как бы идет борьба, скажем так, за будущее, за светлое. Хотелось бы по поводу 29-30 все-таки уточнил немножко, что за ситуация. Значит, смотрите, вре... ну будущее, понятно, что не определено, в конечном варианте, и наши друзья разбили время там на 30 вариантов развития в некотором плане. И наша задача послать во Вселенную запрос, чтобы наша Земля, Русь, развивалась в наиболее благоприятном. По пути пошла наиболее благоприятного развития. Как это сделать... То есть ну, нужно, грубо говоря, не нужно, а просто желательно, чтобы порядка 700 человек выразили намерение о благоприятном развитии ситуации. Чтобы пошло развитие по более благоприятному пути. То есть, как Мисси говорил в стриме, то есть, там пытаются, есть маги, которые сильные пытаются вытащить. Наша задача поддержать их. В этом направлении то есть как я думаю мистик может быть еще выпустит как правильно сделать эту медитацию фильм но, Видите, больших магов пытаются немножко загрузить работой завалить поэтому много будет зависеть от тех кто якобы ничего не может но намерение этого в любом случае можете выразить поэтому чтобы был праздник, скажем так, для начала надо хотя бы намерение свое высказать, что вы хотите именно развитие страны в благоприятном направлении, наилучшем направлении, которое, возможно, я думаю, у нас все получится. В любом случае, соблюдайте спокойствие, радость и счастье. Я Русь, благодарю.